Опять едем на заказ Заклинил замок зажигания На Малиновского 72 Honda Fit Едем к нему Будем начинать ремонт В общем подъехал я на место Скинул замок Снял контактную группу Туда сюда там 5-10 Человека отпустил Чтобы он мог ехать сам поеду, сейчас буду перебирать личинку, делать новый ключ на ЧПУ. И позвоню ему, когда будет готово, он приедет и мы подкинем замок назад. Разобрали личинку и, как всегда, любой ремонт у нас начинается с изготовления нового ключа. Сначала делаем ключ, потом чиним Выяснилось, что ребята взяли машину на продажу, спросил их, как чинить, они говорят, делай так, чтобы было все по-людски, чтобы было все в идеальном состоянии, Ну, значит будем делать так. пол ключка готова изготовили изготовил новый ключ заменил все изношенные детали В перчатках работать не получается посмотрите какие руки это все эти все детали мелкие там еще пружины есть их важно не потерять все сейчас будем собирать замок закончил ремонт замка зажигания Одной рукой неудобно снимать, поворачивать. Но видно, что он поворачивается очень легко. Сразу перебрали личинку двери. Снял ручку. Поменял детали. Сейчас буду ставить назад. Сразу перебрали механизм двери. И на двери тоже будут новые секретики. Honda Fit закончил ремонт замка зажигания. Все поворачивается, все работает. Сейчас покажу на дверях. личинку двери тоже там все, все детали поменяли. Все готово.